Всем привет дорогие друзья, с вами Чайок ТВ В этом ролике мы поговорим просто про крутейшие новости игры Among Us Это будет просто очень круто А именно мы поговорим про то, как же разработчики ответили на вопрос касательно обновления Это был просто рофл ответ Ну и также мы поговорим про новый пост разработчиков касательной новой карты Ну и про упоротые ответы разработчиков на вопросы игроков К примеру а как насчет того, что он находится в коммуникациях на полюсе? Кто-то говорит, что это яйцо, а кто-то говорит, что это тост с маслом. Речь идет именно про этот объект. Ну и разработчик отвечает, да. То есть, его спросили, это яйцо или тост с маслом, а он такой говорит, да. То чувство, когда ты пишешь контроши, но не знаешь эту тему. Лайк, если же за. Кстати, пожалуйста, поставь лайк, если ты его не поставил, потому что тема, правда, сегодня будет очень сильно интересной. Ну и также, пожалуйста, подпишись, если ты не подписан, потому что 73% процента зрителей смотрят мой канал без подписки, но если именно ты прямо сейчас подпишешься на канал, то до завтрашнего дня мы наберем 22 700 подписчиков. Я для тебя делаю контент, а ты просто нажми на красную кнопку подписаться. Спасибо за понимание, пожелаю тебе приятного просмотра. Давай сначала обсудим новый пост разработчиков, а потом мы поговорим про упор и ответ разработчиков на вопрос про дату обновы. Более конкретная информация, которую меня никто не спрашивал. Еда на каждой карте. Скилд, Пицца без подноса. Мирошкью. Грустная пицца с подносом. Полюс. Пончики. Дирижабль скоро. Сомнительный суп. После прочтения данного поста у меня появился один вопрос. Зачем? Это писать. Зачем нам эта информация? На данный вопрос у меня появилось целых два ответа. Первый ответ это просто разработчики хотели поднять совершенно другую тему. Сейчас все спрашивают, когда же выйдет обновление в игре Among Us. Ну и разработчики хотели сделать так чтобы все игроки обсуждали совершенно другую тему. Ну а второй ответ на этот вопрос, это то, что разработчики перед написанием данного поста спели вот такую песенку. Мы просто кидаем снюс, часто О! не понимая вкус. Но если ты думаешь, то, что данная информация была для всех бесполезна и никому не нужна, то тогда ты ошибаешься. Разработчикам написали, не та информация, которую мы просили, а та, в которой мы нуждались. Спасибо. Согласен, они ответили на тот вопрос, который тревожил всю вселенную. Тут даже РЕН-ТВ в шоке. Ну а так, разработчики прям очень сильно подняли тему по поводу еды в игре Among Us. Разработчикам задали вопрос, который похож на тот вопрос, который был в начале ролика. Я и мои друзья хотим знать, что это такое. Это что? Яйцо? Тост? Пожалуйста, нам нужно знать. На данный вопрос разработчики ответили слишком по-философски. Удачи. Да, видимо, разработчики правда закинулись и делают вид то, что они шарят за 4. Ну и на этом не все. Разработчики продолжили троллить на подобные вопросы. Но как насчет комнаты связи на полюсе? Это тухлое яйцо или бутерброд? Разработчики отвечают ⁇ да. ⁇ Троллинг зашел настолько далеко, что не знаю, как это прокомментировать. Хотя я не буду это комментировать, потому что нам надо еще поговорить, что же такого разработчики ответили на вопрос про обновление, поэтому мы перейдем к следующей теме. Но прежде чем перейти к другой теме, я тебе предлагаю ответить на загадку. Какого числа декабря разработчики опубликовали трейлер обновлений игры Among Us? Первый вариант 10 декабря. Второй вариант. Одиннадцатого декабря. Третий вариант. 13 декабря. Пиши правильный ответ в комментарии, чтобы попасть в мой следующий ролик. А вот эти люди правильно отгадали на мою прошлую загадку. Ну а теперь самое интересное. Что же разработчики такого ответили на вопрос, когда же выйдет обновление в игре Among Us? Этот вопрос нас очень давно мучает. Разработчикам написали, каждый раз, когда я верю, что это твит, который говорит нам, что это дата выпуска Дирижабля. На что разработчики отвечают однажды. Что это был за день странных ответов? Но данный ответ тебе может пригодиться в жизни. Если тебе мама говорит то, что у тебя на столе бардак, и говорит то, что когда ты начнешь уже на столе убирать, ты просто ответь однажды. Ну а это однажды будет длиться порядка трех месяцев. В общем, вот такой выпуск получился. Я думаю, то, что он был забавным, потому что разработчики просто очень круто отвечали. Ну а я в свою очередь постарался над этим роликом, и поэтому я попрошу тебя лайк, если ты его вообще не поставил. Также, пожалуйста, подпишись, если ты не подписан. Просто у меня есть мечта, это 30 тысяч подписчиков, а много посмотревших этот ролик были без подписки, поэтому подписывайся, пожалуйста, и смотри мои новые выпуски новостей. Всем пока-пока.